сорт томата белое бычье сердце или как его еще иногда называют белая вишня сорт селекции сша ранний спелый, до зрелости плодов проходит 85-105 дней и он среднерослый высота куста примерно метр двадцать вот такие вот кремово белые плоды иногда у них носик Бывает с разным пятном Красивые, сердцевидной Формы Очень красивый И вкусный сорт Масса плода Это 254 Этот чуть крупнее 265 Но плоды Бывают до 400 грамм Разрежем Посмотрим Вот такой вот он, мясистый, с сахаристой структурой мякоти внутри. Есть небольшие розовые разводы, многокамерный, очень сочный, на вкус он сладковатый, немножко с фруктовой ноткой. Назначение этого сорта салатный, очень вкусный в салатах и в свежем виде покушать. Сорт урожайный и очень вкусный, подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте. Вот такой вот необычный белого цвета сердцевидный сорт.